Катки для цветов оптом от фабрики интерьерной Ковки. Подходят для декора летних площадок, территории загородного дома или террасы. В мобильную клумбу высаживают уличные цветы, деревья и кустарники, а также хвойные растения. Материал изготовления дерева с пропиткой от влаги. Имеет натуральный светлый цвет сосны. Если вы хотите купить оптом катки цветочницы, сделайте заказ на сайте фабрикаковки.ру